Киев изобретает все новые способы не отдавать долги России. Так, в интервью агентству Bloomberg Петр Порошенко заявил, что кредит в размере 3 миллиардов долларов, который Москва предоставила Украине в конце 2013 года, был, оказывается, попыткой подкупить Виктора Януковича, чтобы тот отказался от плана евроинтеграции. Прежде всего я понимаю, что это было взяткой, которая последовало незамедлительно после отказа Януковича от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в Вильнюсе. Но Украина все же должна продемонстрировать достойное поведение в этом вопросе. Способность погасить этот долг должны оценить Министерство финансов и правительство. Эти заявления уже прокомментировал пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, Кремль ожидает разъяснений, собираются ли нынешние украинские власти соблюдать правопреемственность и исполнять обязательства Украины, в том числе международные. Или же они отказываются от этих обязательств. Как отметил Дмитрий Песков, четкого ответа президент Порошенко до сих пор не предоставил.